Всем привет представляем вашему вниманию лабораторный модуль lm15 модуль рассчитан на силу тока 15 ампер также модуль имеет уже встроенный генератор импульса формы меандр имеется вольт-амперметр и вольтметр на выходе показывающие напряжение на клеммах аккумулятора Грубая точная регулировка напряжения, регулировка тока и регулировка частоты генератора импульсов. При подключении к аккумулятору мы видим, что у нас появилось напряжение на выходных клемах. Модуль стабилизированный. Включаем генератор. И мы видим, началась. Зарядка аккумулятора прямоугольным импульсом. Вот и меняю ток. Вот это у нас минимум. Теперь увеличиваю. импульс уже импульс уже почти 5 ампер и достижение напряжения 14 6 вольт ток упадет до 300 миллиампер Ну естественно напряжение зарядки и ток вы выбираете самостоятельно завершена итак перед вами уже доработанная версия с максимальным выходным током 15 ампер это уже настроена и доведенная до ума схема под новым названием меандр 450 450 имеется ввиду ват максимальное напряжение 30 вольт максимальный выходной ток 15 ампер пришлось изрядно поработать над схемы чтобы схема заработала идеально и собрать эту схему на самых распространенных радиодеталях схема уже указана с применением понижающего трансформатора и сетевого фильтра. В своем случае у меня используется внешний источник питания, то есть трансформатор и сетевой фильтр в качестве внешнего источника, а сама лабораторная станция как приставка. Итак, давайте по порядку рассмотрим схему лабораторной станции. Основное назначение, с целью которого разрабатывал я эту лабораторную станцию, это работа с аккумуляторами абсолютно любого типа, то есть зарядка и восстановление. Итак, вначале мы имеем трансформатор и сетевой фильтр. Думаю, тут все понятно и ничего объяснять не нужно. Начнем с силовой части. Здесь у нас выпрямитель на диодах шотки. Можно использовать уже готовые сборки силой тока от 15 ампер и выше. Ну, в основном, я беру эти сборки из компьютерных блоков питания, там они идут от 20 ампер и выше. Именно те сборки, которые в большом корпусе. После диодного моста у нас идет первый узел стабилизации, выполнен на КТ-819ГМ. Это наш отечественный транзистор в железном корпусе. Можно использовать и в пластиковом корпусе. Но разница в том, что в металлическом корпусе данный транзистор способен пропускать максимальный ток коллектора 15 ампер, а в пластиковом корпусе 10 ампер. Тут уже выбирайте сами. После диодного моста у нас имеется электролитический конденсатор. На 5000 микрофарат можно поставить и побольше. Это не критично. Напряжением 50 вольт. И прошу обратить внимание, здесь у меня стоит кнопочка, ну или тумблер включающий и отключающий этот фильтр это сделано для того чтобы можно было при подключенном конденсаторе мы на выходе лабораторной станции имеем постоянный выпрямленный ток при отключении этого фильтра на выходе мы получаем синусоиду 100 герц то есть это дает нам возможность заряжать те же самые свинцовые аккумуляторы классическим синусом далее у нас идет сам стабилизатор выполненный на стабилитроне 30 вольт только ограничивающим резистором 1 килоом и потенциометр на 500 киловон регулирующий ток поступающий на базу транзистора КТ 815 который является предусилителем для КТ 819 собственно здесь у нас получается такой вот составной транзистор то есть паре они образуют составной транзистор возможно некоторые из вас спросят почему бы не пустить от этой точки через потенциометр провод напрямую к базе КТ 819 да это можно сделать но в таком случае у нас на выходе транзистора 819 будет изменяться вольтамперная характеристика. То есть будет регулироваться мощность и будет изменяться напряжение, что нам, конечно же, не нужно. Так как здесь у нас этот узел отвечает за регулировку тока, а не напряжения. Пропуская ток через транзистор 815, мы регулируем только ток. Напряжение у нас находится на прежнем уровне. Именно для этого нужен транзистор 815. Идем дальше. Общий минус у нас попадает на шунт. Амперметра и первый вольтметр, у нас управляющий провод первого вольтметра подключен к выходу транзистора 819 на силовой плюсовой провод. Питание данных электронных цифровых вольтметра и амперметра у нас через только ограничивающие резисторы предохранители 100 Ом каждый, ну, мощность их может быть абсолютно любая, поступают на отдельный выпрямитель. Вот он у нас здесь. Отдельный диодный мостик какой-нибудь слабенький, маленькой мощности. Микросхема стабилизатора LM317. Но более подробно мы вернемся сюда позже. То есть приборы у нас запитаны от отдельного выпрямителя стабилизатора. При таком подключении схемы все наши приборы не испытывают никаких лишних нагрузок. Как показала практика, если в схеме используются токи свыше 5 ампер то желательно, я бы сказал, даже необходимо использовать отдельное питание для маломощных приборов и устройств, чтобы не подвергать, чтобы не подвергать их нагрузкам и в худшем варианте не спалить. На выходе у нас имеются три микросхемы стабилизатора LM338, соединенные в параллель, выходы которых через стокограничивающие резисторы 500 Ом соединяются вместе. Вот здесь у нас основная микросхема, назовем ее так, управляющий провод и выход соединяет резистор двухватный резистор на 120 Ом, стабилизирующий ток. И в параллель уже подключаются две дополнительные микросхемы. Вот таким образом, как показано на схеме. Резисторы 1 кОм и 5 кОм, соединенные последовательно от управляющего провода к земле, дают нам возможность регули плавной регулировки выходного напряжения. И на выходе у нас имеется тумблер с тремя положениями, то есть средний у него нейтральный. Данный переключатель у нас коммутирует переключение между выходом генератора прямоугольных импульсов и непосредственно Выпрямленным током. Можно, конечно, не использовать такой переключатель и сделать два отдельных канала. Для генератора и для постоянного выпрямленного тока. Предохранитель на выходе 15 А и второй вольтметр, подключенный также через... Плюс которого также подключен к общему силовому плюсу через токоограничивающий резистор. И минус которого подключен к выходной клеме. Управляющий провод подключен к силовой к силовому плюсовому проводу. Неудобно использовать этот вольтметр для того, чтобы при подключении крем к аккумулятору видеть напряжение на клемах аккумулятора. Давайте перейдем ко второму выпрямителю. Этот выпрямитель у нас питает генератор прямоугольных импульсов формы Миандр. От него также, как мы уже говорили, запитаны наши приборы: первый вольтметр и второй амперметр. Вольт... Второй вольтметр у нас подключен к выходу лабораторной станции и питается от внешнего подключаемого источника ну то есть аккумулятора Итак, после выпрямителя мы имеем сглаживающий фильтр электролитический конденсатор можно поставить маленькие 35 вольт один микрофарад и также такой же конденсатор на выходе чтобы обеспечить стабильную работу нашей микросхемы Здесь также lm317 выход в управляющий провод соединен согласно дата шита 120 Ом резистор 2 ватта и по идее для регулировки Здесь ставится потенциометр, но тут заменен потенциометр постоянным резистором 1,1 кОм, так как регулировка напряжения здесь нам не нужна. И на выходе данной микросхемы мы получаем 15 вольт питания для нашего генератора прямоугольных импульсов. Ну вот в схеме еще не указан резистор на линии вентилятора, который также запитан у нас от второго выпрямителя. Но ну здесь этот резистор, то есть обороты вентилятора, вы уже подберете для себя самостоятельно. Генератор прямоугольных импульсов. Выполнены на микросхемы NE555. Тут ничего сложного. Четвертая, восьмая нога у нас соединена вместе. Это плюс питания. Седьмая не задействована. Третий вывод через 1 кОм также у нас, через, через резистор 1 кОм также у нас идет на плюс. Пятая нога микросхемы через конденсатор керамический на нанофарад подключена к земле, к минусу. Данный конденсатор обеспечивает стабильную работу микросхемы. Первая нога у нас земля, минус. Шестая, вторая нога соединены вместе. От нее у нас идет частота, задающая RC цепочка. Это конденсатор, в моем случае 10 микрофарад электролитический, и потенциометр, подключенный к выводу номер 3 микросхемы, это уже выход нашего сигнала, с помощью которого мы задаем нужную нам частоту. Далее, третий вывод микросхемы. У нас подключен индикатор, то есть светодиод с ограничивающим резистором, номинал которого вы тоже подберете самостоятельно, и выход поступает у нас без предусилителя, напрямую на базу транзистора 818 ГМ. Это тоже это транзистор в металлическом корпусе. Когда-то я сказал, что в предыдущем варианте я использовал импортный B18 транзистора, транзистор с предусилителем GT402. Коэффициент усиления GT818, в отличие от импортного B817, значительно выше, и ему как таковой предусилитель абсолютно не нужен. И можно подключать третий вывод микросхемы напрямую к его базе коллектор транзистора у нас подключен к силовому минусу лабораторной станции эмиттер у нас идет на выход уже на непосредственно минусовую клемму устройства и здесь вот он переключающий выключатель который коммутирует два минусовых провода силовой минусовой провод главной схемы и дополнительного выпрямителя стабилизатора взаимодействует между собой таким образом осуществляется работа 1 вольтметра и амперметра и еще один момент главный наш выпрямительный фильтр в виде электролитического конденсатора на 50 вольт 5000 микрофарад подключены сразу же после диодного моста почему именно здесь то есть в моем варианте на практике на макетном так сказать варианте конденсатора на 50 вольт такой емкости не нашлось и у меня подключен электролитический конденсатор емкостью 10000 на 35 вольт уже на выход транзистора кт 819 то есть в моем варианте там стоит конденсатор вот в этом месте. Плюс подключен к эмиттеру, минус подключен к земле. Так я делать не рекомендую, в связи с тем, что если конденсатор устанавливать на выход, устанавливать в это место, то будет наблюдаться при изменении тока. Например, если вы ручку этого потенциометра повернете на минимум, конденсатор в этот момент будет заряженным. И подключение какой-либо нагрузки будет кратковременный эффект вспышки, ну то есть всплеск. Если это будет лампочка, то, то при ее подключении произойдет кратковременная вспышка, то есть заряженный конденсатор мгновенно разря... разрядится в нашу нагрузку. Это, конечно, плохо, поэтому желательно устанавливать конденсатор сразу после диодного моста. И это, естественно, исключит такой негативный эффект. В силовой части можно использовать любые диоды с током выше 15 А. Также можно использовать готовые диодные мосты и сборки. На втором вы можно использовать любые маломощные диодные мосты, либо диоды и диодные сборки. С амперметром на 10 ампер я его заменил на 20 амперный. Индикатор частоты над ним у нас частота задающий потенциометр. Регулятор тока, грубая точная регулировка напряжения. Вольтметр силового выхода и вольтметр на выходных клеммах. Ну и переключатель с выпрямленного тока лабораторной станции на генератор прямоугольных импульсов. Ну и на задней панели у нас вот такие советские хорошие клемники выдерживающие довольно большие токи. Это вход переменки и выход минус и плюс постоянно. Так вот мы видим, мигает наш индикатор частоты генератора. Вольтметр, то есть подача у нас сейчас 16,1%. Вот плавная регулировка выходного напряжения. Сейчас переключатель в нейтральном положении. На зажимах у нас никакого напряжения нету Ну давайте подключим габаритную двухамперную амперную 12 вольтовую лампочку. Я выставил 13,7 вольт. Вот мы подключили к зажимам нашу лампочку. И смотрите, если... то есть то, о чем я говорил, когда мы рассматривали схему, то есть если регулятор тока у нас стоял на максимуме в данный момент, Конденсатор зарядился, и при уменьшении тока на 0 произойдет вот этот негативный эффект. То есть мы видели кратковременную вспышку. Вот именно поэтому в схеме я указал фильтр сразу после диодного моста. То есть при подключении конденсатора до стабилизатора такого отрицательного эффекта наблюдаться не будет. Ну вот мы видим потребление нашей лампочки 500 мА, и можно теперь прибавлять ток. При любом положении регулятора тока выходное напряжение у нас остается неизменным, то есть 13,7 вольт в данном случае. Переключаемся на генератор прямоугольных импульсов, и теперь лампочка у нас питается от генератора. Ну и, соответственно, настройка частоты. Потеря напряжения после генератора у нас составляет 6 вольта. То есть, если мы заряжаем аккумулятор, мы выставляем 15,6 вольта, Проверить напряжение на выходе можно, включив наш генератор. Я выставил 15,7. Включаем генератор, занижаем частоту до того момента, пока не начнет срабатывать вольтметр на выходе. Вот мы можем увидеть, что на выходе вольтметр мецает ровно 15 вольт. Как раз эти 6 десятых вольта. Ну а сейчас можно отключить сглаживающий фильтр. То есть это у нас сейчас действующее выпрямленное напряжение 15,6 вольт. Если отключить сглаживающий фильтр, то мы получим 13 вольт синусуэду равную 100 Гц. Да и таким образом мы можем заряжать аккумулятор классическим синусом без выпрямительного фильтра. Включаем выпрямительный сглаживающий фильтр обратно и получаем действующее выпрямленное напряжение 15,6 вольт. Ну, можно подключить крокодилы к нашему переполисованному аккумулятору. Вот мы видим, появилось напряжение на клемах аккумулятора 12,2 вольта. А это 15,6 вольт напряжение на выходе наших, нашей лабораторной станции. Вот, с помощью зарядки аккумулятора обычным синусом и генератором прямоугольных импульсов можно сравнивать полученные результаты. То есть таким образом тестировалось качество зарядки обычным синусом и прямоугольным импульсом. То есть если мы сейчас отключаем фильтры, включаем наши зарядные, и в данный момент аккумулятор заряжается по классическому методу обычным синусом 100 Гц. Прибавляем топ. Здесь все понятно. Включаем Сглаживающий фильтр, 15,6 вольт, переключаемся в режим генератора прямоугольных импульсов, и у нас началась зарядка уже прямоугольным импульсом, частоту которого мы можем сами настроить. Прибавляем ток, и у нас идет зарядка уже прямоугольным импульсом. Ну, в данный момент четырьмя импульс, примерно в 4 ампера. Если теперь на выход подключить любую нагрузку, мы получим зарядку реверсным током. Ну, думаю, здесь тоже все понятно. И напряжение на клеммах мы контролируем с помощью вольтметра на выходе. То есть подача у нас теперь 15 вольт, напряжение на клеммах колеблется в пределах 12,8-12,9 вольт. В данный момент корпус еще абсолютно холодный. Вот так у нас работает принудительное охлаждение. Зарядка идет полностью в автоматическом режиме, то есть после достижения напряжения стабилизации, в нашем случае 15 вольт, можно его уменьшить до желаемого. До любого желаемого значения. И при достижении напряжения стабилизации ток упадет абсолютно в ноль. И будут потребляться буквально миллиамперы на саморазряд аккумулятора. Итак, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!